Всем привет друзья, с вами канал FishingNK продолжаем серию обзоров про уловистые зимние снасти и сегодня у нас на обзоре балансир от фирмы Lucky John под названием Baltic у меня он имеется в таком цвете под натуральную рыбку вес его составляет 10 грамм длина 40 миллиметров поставляется сразу сторонником в комплекте из на тройнике кабелька, боковые крючки от фирмы Камасан от японского производителя. Тело данного балансира отличается уже от классических балансиров тем, что выполнено более утолщенное, утолщенное и более, более мелкого размера. На прошлой рыбалке данный балансир очень хорошо себя проявил по окуню, окунь на него отзывался. Изначально мы, как использовали его поисковый балансир, находили скопление окуней, ловили самых активных, далее переходили на блестные мормышки. Вот Качество исполнения и покраски данного балансира на высоте. Хвостик вклеен очень хорошо не шатается после ну минимум 30 поклевок ней даже никаких дефектов не наблюдается покраска выполнена на пятерочку не знаю тут на камеру будет вам видно не будет но тут даже присутствуют чешуйки вот такой хороший балансирчик Всем советую его приобрести. Для ловли окуня в условиях, как поисковой ходовой рыбалки самый лучший вариант. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем удачи, не хватает ни чешуи. Больше выезжайте на рыбалки, рыбачьте, ловите рыбы. Все, пока-пока. Mm-hmm.